С вами магазин «Инструмент-центр». Сегодня у нас набор комбинированных ключей или, еще говорят, рожково-накидных ключей от компании Kingroy Тайвань». Код товара КРТ-РП26. Набор из 26 предметов. Kingroy – это хорошо известная фирма у нас в Украине. Выпускается инструмент на острове Тайвань. Считается профессиональным. Набор поставляется в картоновом коробе. Информация на упаковке самым главным перечисляем это Тайвань, где изготавливается набор. Далее гарантия 1 год на инструмент Kingroy. Хромбонадевая сталь, антискользящее покрытие на рукоятках ключей. Ну и сайт компании Kingroy. С обратной стороны комплектация набора. Начнем с чехла. Для хранения габарита чехла у нас 66 см ширина, длина 56 см, вес набора 4,8 кг. Также на чехле имеются отверстия для того, чтобы можно было повесить на стену гаража или на СТУ. Теперь комплектация набора. Верхний ряд ключей у нас 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Нижний ряд 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 ключ. Самый большой у нас набор идет. 32 мм. Самый маленький 6. Материал изготовления хромбонадьевая сталь. На ключах сверху есть защитное матовое покрытие. Антискользящие рукоятки. То есть насечка идет на металле. Также надпись «Кингрой». «Джомани» надпись на ключах. Почему Джомани? Потому что наборы инструмент Генгровы выпускался у нас в Германии. И с начала там 80-х или конец 80-х годов. А, вот указывается вот каталог Генгровы у нас. И в каталоге указывается, в конце 90-х годов производство было перенесено на остров Тайвань. Поэтому на ключах пишут сейчас Джомани. Размер ключа в данном случае 29 мм, с обратной стороны надпись хром хром «Хромбонадий», хромбонадийовая сталь. Гарантия на инструмент Кингрон, в том числе и ключи, составляет один год. Так, теперь пробуем его сложить. Вот так мы его слаживаем. Есть липучка. Вот так она будет. Напоминаем, что за подписку на канал наш в YouTube, за комментарии вы получаете хорошие скидки в нашем интернет-магазине при покупке товара. Поэтому при заказе указывайте, при заказе на сайте указывайте в комментариях подписка YouTube. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. До свидания.